Голубиная почта. В пустынях космоса Ничто не взять взаймы. Прочь разбегаются, Растут пространства тьмы, А в окружении, в Ближайшем и немногом, Воркуют голуби Александрийским слогом. И в палисаднике Сирень еще в цвету Гуляет ветерок И ловит на лету Твои навстречу мне Распахнутые руки. Свивает, кажется, осмысленные звуки сорочку парусит и обвивает грудь лишь только для того чтоб на ухо шепнуть что вспять не повернуть по заветкам вселенной и бег воды речной и проблеск звезд мгновенный и даже миражей и дрожание в песках о том же говорят на разных языках что не подделка, мир, но камень и росток, Но воздух и вода, и столь же сон глубок, Сколь глубоко, как мысли, как магия искусства, В отверстиях головы гнездится радость чувство, Зовущая в полет почтовых голубей, Кого свободней нет и права нет глупей, все потому, что им не надобно у Мишка Топтаться стайкою на ножках-коротышках И вместе ворковать, не ведая клейба, Как будто и они устали ждать письма С крылатым вестником, кому в своих пенатах Уютно и светло в кругу родных пернатых. Александрийский стих такой же есть покой В твоих столбцах литых Размеренной строкой, И тот же брезжет свет, Как радуга высокий, Когда, бродяжий дух, Входя в твои потоки, Шевелит пламен уст, Когда в конце концов По слову мудрому Из книжек про отцов Воздастся каждому, Какой верой верил. И обретет истец, какой меры мерил, пусть невелик улов за все про все, за то есть те, кому весь мир. Ну, а иным ничто.